Тема проповеди «Стандарты Божьего Царства». Царство Божье написано, духовное, оно подобно. Христос подобно тому, подобно тому. И указывал на какие-то физические вещи, на лозу, на овцу, на то-то. Он показывал на физические вещи, чтобы говорит вот оно так. -то. В любом царстве есть стандарты, есть госты. И некоторые детали обычные, такие простые, рассчитываются на два 3 раза крепче, чем... Вот нагрузка, когда вы 10 килограмм там кантер поднимает. А так рассчитано, чтобы он 2-3 раза больше мог поднять, чтобы не поломался. А лифты, например, там в 12 крат рассчитывается. И есть стандарты на все, есть штрафы. там за что-то. А есть год, а есть 10, а есть 15 лет, а есть пожизненно. Есть за все, какой-то есть меры, есть какие-то стандарты. Также в Старом Завете, ну, прикоснулся к той лягушке, и что-то там помыл, и все. А если уже что-нибудь сделал ближнему так, ты должен принести минимум голуба, кровь должна пролиться. Это овца. А если священник или царь согрешил, должен вола таскать. А если грех серьезнейший, то побить камнями. Это, есть всему какие-то стандарты. Чтобы летел самолет, нужно там 200 майлов, чтобы Боинг там летел в час. Это, вот, вот эти стандарты, они есть. И есть мера на все. На все мера. Как-то вот умер у нас один из служителей, который был в нашей команде. Но потом, когда наши пути разошлись, в связи с тем, к сожалению, очень хороший пастор, чудесный. И он умер. И вы знаете, что я увидел? Что я увидел? Как-то мы молились, И я видел веру на исцеление. Но что? Я вспомнил один пример. Однажды одна бабушка заболела, и мы три пастора пошли, помолились за нее, и ничего не произошло. Как лежала, парализована, так и лежит. Мы так горчились, пришли в церковь, давай молиться. В чем дело? И Бог показывал такое видение. Это такая лейка, вот такая. И мы еще льем, то и выливается. Наши молитвы, все. И Бог говорит, должно быть столько, чтобы не выливал, а чтобы осталось в лейке. Знаете, вот так. Вот то работает. Потому что, когда вы молитесь, ну, вы боретесь с плотью. Это надо силы. Боретесь с проблемой, надо силы, там, с атаками, как, надо силы. И вы только боретесь, а на исцеление у вас не хватает силы. знаете как это. И нужно больше силы. Я говорю, что, а что делать? Ну, возьмите церковь и пост. И мы взяли церковь, трехдневный пост. Совершили, знаете, так, все мор качают все, <laughs> качают. И мы пришли, и уже, как бы сказать, лейки. <laughs> то есть, то, что расходы, больше доходов, чем расходов. И на эти доходы, доходы мы помолились, помазали, возложили руки, и бабка встала. Это встала, пошла на балкон, давай консервацию, стол таскает, там, короче, праздник был, и все. Вот такое. Вот такое. И я увидел, что на все нужна мера благодати. Мера силы на что-то, друзья. Это и есть Божий стандарты, и мы должны как-то вот эти стандарты чувствовать, ловить. Здесь мера денег на велосипед, на машину, на дом. Разная мера есть, деньги. хотя а те же деньги, так. и процесс одинаковый. Дал, взял, дал, взял. Да. Но что-то надо дать больше, чтобы взять больше. И есть, поэтому есть посты, есть молитва, есть церковь, есть это подвязание за что-то. И я чувствую, что нам как-то в, эти, в этих вещах будем подвязаться. И вот есть стандарт. И первый стандарт, который я сегодня хотел поговорить, это в Новом Завете это вера. Галатом 3.23. Боже мой, я обычно закладки делаю. Галатам 3.23. 23, 23, потерпите меня. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. так закон был для нас где-то водителем Христу, дабы нам оправдаться верою. До пришествия веры мы были под руководством детоводителя. Так? До предше... так что не было веры, была вера, что где-то есть Бог. Священник с ним имеет дело, пророк имеет дело, царь помазанный так, а мы просто верим, что он есть. Но сегодня пришла вера которая через кровь Иисуса открылась завеса, чтобы мы все входили в Святой и Духом Своим, и как ветки жили, крепились, утвердились, укоренились, и жили самим Богом, которому доступа не было в Старом Завете. Аминь! Аминь. Даже священник один раз в году, Моисей имел дерзновенно приходить общаться. А вот такое, такое пришла вера, чтобы мы жили Богом. Вообще в Старом Завете я забыл, надо было мне записать один проповедник вычислил, что там где-то десяток раз все вспоминается о вере в Старом Завете, а в Новом Завете там триста или сколько раз. Да, вера, вера, вера. Вот, потому что Новый Завет – это вера. Открылась дверь, чтобы я не просто верил в Бога, как все, вот в Украине все спрашивают, все верующие в Бога, так? Но не все, рожденные свыше, имеют хотя бы контакт с Богом. А так, на большинстве веры, то мы должны жить верой. И поэтому, когда вот первый стандарт, что должен быть, особенно для служителя, это дух веры. Нет веры – все, ты уверен? Если ты вере, Значит, ты во Христе, Иисусе. в кого мы крестим, все, все обещания ему дал. Мы раз нарушили завет в Адаме, в Евреи все понарушали заветы, и сегодня Бог отдал все Христу. А для чего? А нам ничего, потому что нам все дал, но мы регуляли его сто раз. Это он обновлял завет, поэтому он дал ему все, а мы крестимся в него, и если мы в нем, то мы все, что есть Бог, там, где Бог, то есть, что Бог, и имеем и, и, и власть, и все, что есть Бог. Аминь. Когда ты веришь, и все. Не в вере, а гласите весь список. Все. Ты никто. Под законом ты грешники. Все твои грехи, ну, вот такое. Поэтому без вере вообще, значит, это без Христа. Без вере это значит, ты в делах. Без вере это ты во плоти. Поэтому, когда говорится о Новом Завете, значит, что мы говорим? Первое. В то ты вере, в то ты невидимый, рожденный свыше, где ты невидимый? Какая твоя должность? Какое твое звание? Что с тобой? Что ты имеешь? Где ты? Как ты? На что ты способен? Вот это самое главное играет роль. Аминь. Если ты не видишь себя новым человеком, а по плоти машешь, это религия, она не работает. Это как папье-маше, да? Или как? Правильно я называю, да? Да, вот это, это не настоящее. Это не настоящее. Поэтому Библия говорит, праведников праведник верою жив будет. Давайте говорим, что такое: жизнь, жизнь, а есть смерть. Жизнь это общение, а смерть это разделение. Первая смерть это когда, ну, в общем, смерть, это когда человек оторвался от Бога. все, Он был жил бы вечно в раю, но оторвался от Бога. Все, пришла смерть. Но ну, ну, Библия говорит, смерть первая это когда Дух выходит с тела, это разделение. Смерть вторая это когда Дух отделится вообще, все пойдет там, это гореть будет в аду. Это уже смерть вторая, то есть разделение от жизни. А что такое воскресение? Это вот мертвый лежит, он ничем не пользуется. А воскрес Он начинает пользоваться, Он воскресает к жизни. Поэтому смерть это отделение, а жизнь это общение и пользоваться чем-то. И вот все, есть жизнь это общение. Давайте скажем, жизнь это общение. Да. И, от, и все, что откуда произошло, оно должно в той среде жить и той средой питаться. Мы по плоти от семени этого плотского, так, из праха, из земли, значит, мы должны жить в среде земли, физического мира, в воздухе, в притяжении, в земле, и оттуда питаться. И там действовать, и тем, в том сфере подчиняться тем законам, питаться. Это самое. И, и если мы нарушаем эти законы, отделяемся... В космос пошел там без кафандра, все, смерть. Там другое царство, другие законы. Или здесь, или нарушаем здесь законы, приходят болезни и смерть. Аминь. Поэтому жизнь – это общение. Мы получили плоскую жизнь, значит, она чудесная, душевная, прекрасная, в ней рождается духовный человек, через него происходят плоды, это наше орудие, это наш храм, в котором живет Дух, но, это, но оно в одних законах работает, и у нее есть одно предназначение, а для Духа – другое. А когда мы родились свыше, мы, когда мы родились свыше, мы свыше родились от Бога, от Духа, невидимого, и мы стали, невидимым семенем внутри, который есть Христос в нас. Аминь. И, это, и мы получили в этом, этом семенем мы получили наследие Царства. Аминь. И у нас каждый из призваний. И каждый должен за три вещи молиться. И не я, а Христос должен в Господе полный возраст. Потом получить царство и исполнить призвание. Аминь. Вот эти три вещи я буду повторять. Это Моисей вырос, получил царство, исполнил призвание. Аминь. Если выросла, получила царство, исполнил призвание. Иосиф вырос, получил царство, вырос, получил царство из полного призвания. Вот так и в каждой из нас заложено семья сегодня новая, но оно невидимое. И царство где? Внутрь оно придет неприметным образом, невидимым. Так? Это самое. И у нас каждого есть свое призвание в теле Господа и в царстве. Аминь. Слава Богу. Это. И мы духовные, и когда мы эту верою приняли, просто по слову верою приняли, эта вера начала работать. Слезы потекли, мы родились свыше, получили Духа. А теперь мы должны перейти на эту жизнь. Жизнь. Теперь внутренний человек должен жить верой так же, как наружный человек. И более того, мы, как личности, должны переселиться с этой душевной жизни, перешли в этот внутреннего человека и видеть себя внутренним человеком, и крепко утвердиться духом во внутреннем человеке. И потому что внутренний человек, он, родившись свыше, написано, нельзя войти в Царство Божие, не родившись свыше. И когда мы родились свыше, мы вошли в Царство Божие. И я сейчас стою в Царстве Божьем, как Сын Божий. Аминь. Мои ноги стоят на золоте в небесном Иерусалиме. Аминь. Вы приступили к небесному Иерусалиме. Вокруг меня ангелов в море. Аминь. И я в присутствии Бога. Он надо мной, и во мне и через меня. Аминь. И я живу в Царстве Божьем. И Бог говорит, дыши мною. Не воздухом, а мною дыши, живи мною, питайся мною, все мое твое, аминь, дыши мною, как ты живешь, воздухом питайся, этой землей по плоти, так в духе живи мною, аминь. И это в этом царстве ты царь, ты священник, и тебе я даю это духовное царство, чтобы ты познавал его, познавал Христа, познавал в себе Христа, себя увидел, кто ты во Христе, познавал любовь мою, познавал царство мое и жил этим невидимым. Посмотрел на слово это зеркало, кто ты отвернулся и держи эту картину, как Петр на воде, и этим духовным царством. Царство наше не от мира сего. Люди отворачиваются от мира. Нет! Царство наше не от мира сего, а от Бога. Оно духовное. И мы этим царством поворачиваемся на мир и бесов изгоняем, больных исцеляем, бури укращаем, постанавливаем в Украине теплую зиму во имя Иисуса Аминь. до конца. Стойте в вере. Аминь. Я когда услышал, что мороз... Пальцы потрезали солдатам, все, я вас запил. Аминь. Вы стойте верить. До конца. Видите, нет зимы. Нет, нет нету. Вы стойте до конца, потому что руки ноги. Где-то задремал и все. Рук нету, ног. Аминь. Это же не в хате задремал на диване. Это все. И поэтому, слава Богу, вот надо сказать. Мы, царство не от мира сего, люди отворачивают царство. Нет, это наш дом, это наша земля. Я спрашивал, Господи, ты мне даешь тысячу откровений. Дай мне, чтобы эти пазл, я вставляю правильно. Дай мне картину общую. У меня одна, вроде, мечта – вернуть землю. Это жилище Божье. Вот ноги Его и дети вокруг Его – это земля. Так написано? Небо – престол, а ноги Где? Вот я и дети, которые дал мне Бог, под ножи, на ногах. Это там, где рождаются воспитываются дети. И Боже, мы считаем, что царство на земле было, как на небе. Будет тысячелетнее царство. Ожидаем, строим, готовимся. Поколение готово. Слава Богу. Поэтому мы должны жить, вот жить, как вот... Не дышу, умираю. Не кушаю, умираю. Это самое. Тепла нет, умираю. Так и, вот, так и вот духом жить. Жить внутренним человеком в Царстве Божьем. А это наше тело, как машина, как перчатка, как храм, как костюм, как, вот, как вот микрофон у меня. Мы выражаем духовного человека через наружного человека. Понимаете? Поэтому мы же сегодня должны жить верою. Жить – это общаться с Богом, общаться с ангелами, жить в Царстве Божьем. А здесь... Работая через все работая. Это тело, даже как Адам ходил голый, не обращал внимания. Знаете, он, просто, он жил духом, он даже не замечал. Жил духом, дышал духом, действовал духом и все. А потом, когда оставил духом, взял плоть, понял, что он голый. А что? Нах, потому что стал бессильный. Без помазания, без ничего. Понимаете? А когда проходит помазание, все, мы начинаем жить духом. Об этом сегодня речь. Это первый стандарт. Первый, первый стандарт. Аллилуйя! Слава Богу. Два царства, еще чуть-чуть поговорим. Два царства. Это две жизни, две природы. Это два разных закона. Вот представьте, себе, один американец поехал в Северную Корею. Это самая страшная страна. Так? И он взял один плакат, там снял и хотел забрать. Ему дали 10 лет лагерей. Вся Америка там шумела. там, Короче, забрали ее, но уже он покалечен и приехал в Америку умер. Представляете, ты не можешь американскими законами жить в Украине. Я в Америке живу по американским законам. Приезжай сюда, все, я другие законы, все. Я не могу там жить, как здесь, а там, все по-другому. Также это два разных статуса. Мы должны понимать, что плоть, она живет в одной среде а Дух в другой среде. И мы сегодня совлекаемся с плоти греховной, переходим на духовные законы, чтобы царствовать над физическими законами. Земля и космос. Выше из космоса, вот скафандр, если порвался, все, так... секунда -то, или пара, -то, и ты стеклянный. Почему? Потому что там страшно, ну, холод страшный. страшный. Я вот лечу, самолет показывает, 60 градусов, минус, понимаете? Если бы разгерметизировало вот так что-нибудь, да, то не успели спуститься уже, наверное, так, чтобы в костюмчиках. там, Конечно, это, это страшное дело, понимаете? Поэтому мы раз вот так и плоть и жизнь это разные сферы. И если одна в другую попадает, это смотрите, Рыбы и, и это, в одной среде живут, овцы, коровы в другой среде. И размножаться разные роды не могут. Плоти, поэтому когда мы по плоти живем, это смерть. Плоть приносит, написано, живущая по плоти смерти. Она не может и не хочет, потому что в ней другие законы. А как бы, а это самое. А почему она не может покоряться, так? Вот Петр по плотским законам не пройдет по плоти и идти по воде. Понимаете, не сработает это потому что если ты был в вере в духе в то ты и в вере стоял тогда работал царство Божие. а когда ты взял плоть и хочешь плотью жить по духовным законам но рыба из курицы плода не принесет дух соединяется с духом а плоть, плоть с плотью и все по роду своему Поэтому мы должны четко понимать законы. Какой бы ты, Петр нехороший не был, так? Но тебе нужно обновление ума, чтобы ты понимал духовные законы и жил и пребывал в духовном царстве. Говорит, Господи, а ты же обещал, мы же с тобой в завете, смотри. Ну, ты сказал, я просил идти, ты сказал, иди. Вот у меня слово твое. У нас даже завет договор. Вот я иду, я ну что, что неправильно а что я, что Почему? Ну так же, что? Греха нет, ничего нету. <coughs> говорит, ты сказал, да. Да, Пётр. а ты пребываешь в завете? Завет это два человека, также завет. Народ, аминь. аминь. Два человека. Давайте читаем Евреям 8:10. 8.10. Вот завет, который завещает Дому Израилю, после дней, говорит Господь: вложу законы мои в мысли их. И напишу из сердца. И буду их Богом. Они будут моим народом. Хорошо, Петр, ты принял слово, ты сердцем захотел. Так? Я, тебе, я тебе дал слово. То оно было в мыслях твоих и в сердце. Ты был в завете. так И я был твоим Богом. И ты шел по воде. А потом, кто вышел из завета, кто, то мнение выкинул. А со мнение, второе мнение всунул в голову. Кто? Ты. Кто вышел из завета? Ты. Кто обрезался, перестал жить мною, а жить другими мыслями? Написано, прибудьте во мне в слове, и я прибуду в вас. И тогда завет будет работать. Ну также же завет? Прибуд... Да, да, должно быть. А тут я хочу, а тут другое мнение, другие мысли, другой завет. Туда здесь хочу идти, а в голове... Я, Петр волны по плоти потону. А так не работает. Да будет вас, да, да. Если нет, то нет. Все. А сомневающиеся, ничего не получается. Поэтому ты нарушил завет, ты нарушил стандарт веры. Если ты прибыл бы в вере, как Сидраха Мисага бросает в печку, а я верю. И тогда, когда ты в стандарте держишься Бога, так? Тогда в печке Бог с тобой, потому что Слово это Бог это одно и то же. Просто Слово рассказывает о Боге. Если ты проводишь Слово, значит, ты пребываешь в Боге. Бог с тобой. А если со мнение, второе мнение, со работник, сотрудник, со, сотрудник, тут как тут подсказывает тебе что-то, и ты выходишь. Поэтому, видите, вот эти, прежде чем что-либо делать, это стандарты должны быть. Петр, ты стандарты держал 2-3 метра. Хорошо, 2-3 шага. А потом ты вышел стандарту. Я просто сегодня вспоминал, когда я смотрю, как это рассказывал, опять там писали, что одному солдату там обрезали, ну, руки, ну, пальцы, это же ну, неприятно, так вот. человек жизнь отдал, и, и, ну, из этого мороза. Это печально очень, так? И я думаю, Господи, и помню, как Елисей поразил слепотою и идет в войско, везет в другой город. Это надо стоять в вере. Потому что если засошатаешься, волоса откроются. Тут тебе и повесят. Также, даже поведу тебя в другую сторону. Это Так и вот мы, друзья, я сегодня вспоминал это, говорю, Господь, другим проповедовал: стой в вере, за зиму до конца. А -а -а -а. Чтобы до конца достать, слава Богу, вера работает. Будем сказать аминь. А -а -а. Будем стоять до конца, Господи, Господь, крови завета не будет обмороженных. Аминь. И нам нужно стоять. И тогда завет жизни работает, стандарты работают. Аминь. Праведник написан, чем будет жить? Верою. Это связью с Богом. Халилюя. Мы должны четко разобраться в этих ну, в жизнях. Есть наружный человек, у него одни законы. А есть внутренний, рожденный свыше, он живет в Царстве Божьем по другим законам. И Библия говорит, как носили мы образ перстного, так так будем носить образ небесного. Аминь. И этот небесный... Это, плоть, она не действует немало, Христос говорит, так? Давайте это... Не мы, ну как же? А почему такое получается, Петр? Ну ты же мне дал тело. Ну почему еще с одной стороны э, подойдем к этому вопросу? Почему вот ну, тело ж ты ждал, и мы же живем в этой теле. а почему такое получается? Давайте я вам приведу такой сразу пример. То, что Библия говорит, плоть не действует немало, и почему в ней другой закон вот такой противится? Это же твое творение. Давайте разберем. Вот представьте, какой-то миллиардер поехал там за городом, купил кусок хорошей земли, и там ее старый знакомый живет, хороший строитель. Говорит, слушай, вот тебе моя карточка. Он рассказал, какая баня хорошая. Вот построй мне хорошую, качественную баньку. Чтобы я мог великих гостей приглашать, чтобы я мог кто-то вот тебе карточка, построй на человек 15, вот так баньку хорошую, чтобы мы могли в компании там прийти, отдохнуть или семьей. Все, понял, понял. А этот хороший, да еще верующий такой, так? Говорит, слушай, давай я сам пожертвуем своей семьей, за свои деньги, что-то слепим паню, так? и слепили баньку. Проезжает, тот проезжает. Боже мой! Фанера. Плитка какая-то, линолеум какой-то. Говорит, Боже, а что ты натворил? Ну, я хотел сам тебе что-то сделать. Разбери с той карточки возьми деньги, вывези, и чтобы я это не видел. Я кого-то другого возьму, который построит от меня идея, мои деньги и для меня баня будет. Бог говорит, кто такой Бог? От Него и, и для Него. А тот, что взял? Взял от Него идею, но сам, уже Бог, мне миллионер не надо, я сам тебе принесу жертву. Что за жертва, кохозник. миллиардер? Там должна быть мрамор, должна плитка быть, должна быть подогрев, должно быть все, знаешь, на высшем уровне все сделано, так? Сантехника итальянская. А вот что натворил? Так и вот, так и вот мы Богу. От Бога все происходит. Богом Петр шел, от Бога пришло слово – Богом Петр шел, и Бог радовался, что его царство работает в Петре на земле, как на небе. И Петр царством Божьим царствует на земле, над, над бурой, над всем. Аминь. Аминь. А что Петр говорит? А давай-ка я говорит, сам баньку построю. А давай-ка я сам пойду, без Бога. И это есть грех. Это старый друг дьявола. Что я и плоть. Понимаешь, посмотри, у тебя есть плоть, давай я и плоть что-то сделаю. Это нагота, это бессилие, это обрезание, это грех, это бунт против Бога. Ты выходишь с Бога. Он кто такой Бог? От Него, им и к Нему. От Бога произошло, например, от ну, семьи, я в черве матери, от меня от семени произошли руки и ноги, я их питаю, грею, одеваю. И они мне служат. Аминь. Вот это так и Бог Слово. Все, что мы от Бога произошли, значит, чем мы должны питаться, как руки и ноги? Богом. Чем жить? Богом. чей силой? Божией. Мудростью Божией. И кому приносить Богу славу за счет Его финансирования? И духовно, физическое, и все. Я много рассказываю. Когда приехал сюда, говорю, Господь, я возьму денег. Американца просить не буду. От тебя слово пришло. На в этом слове власть, помазание и деньги, обеспечение и вся слава будет тебе. Все. Я хочу так жить. Аминь. Вот так мы должны жить. Поэтому без веры, которые угодить Богу, невозможно. Вы улавливаете что-то? Невозможно. Это бунт. Где-то вот, вот я показывал. Вот в прошлый раз вот это мне понравилось. Так? Это... От... Это от Бога семя проходит, Он же ее питает и приносит плод, и этот плод кормит нас. Все, если где-то прорвать цепь или корень, или... Ну, спасибо, я уже тут вырос, а дальше сам. Все. Это конец, это крех. Вы уловили, думаю, это истину. Аминь. Да. Хорошо. И что? Хорошо. Итак, смерть – это отделение. Петр отделился, пошел на дно. схватился за Христа, прикоснулся, опять пошел по воде. Пойдем дальше. Что у нас во времени, слава Богу. Что Библия говорит? Смотрите, что Библия говорит. Встань спящий, воскресни из мертвых. И осветит тебя Христос. Ефесянам 5.14. Встань спящий, воскресни из мертвых. Спящий и мертвых приравнивается к одному и тому же состоянию. Встань спящий, воскресний из мертвых. Значит, ты спящий, ты мертвый. Вот лежит человек, как-то я рассказывал, например, один богатый человек умер. И должны завтра ее забрать. И родственник один поставили сторожить. Все разошлись. Он заснул. Пришли воры и почистили хату. И мертвый не реагировал. И дежурный сторож не реагировал. Почему? Тоже как мертвый. Спал. Мертвый не реагирует и ничем не пользуется. Вот, отключенный. Одно племя, я вот фильм один, одно племя а, такое, они очень не любят спать. Знаете, ну, такое отсталое племя. Они очень не любят спать, потому что, говорит, это когда мы засыпаем, мы переживаем смерть, это мы в смерть уходим, так? И, вот, и они пару часов отключаются, а так и все, ну, вот, не любят спать, и все, это смерть. Мы переживаем, проходим через смерть, они не любят смерти. Вот такое интересное. Но оно действительно так Библия говорит, они не верующие, такое. А Библия говорит, когда ты спишь, когда, когда ты проходишь через смерть. Ну, например, я помню, в Брянск мы ехали, так. Короче, нас не разбудили в Брянске с Киева, и мы поехали аж в Москву. Но, правда, деньги отдали. Это. И мы в Москву ехали. Следующая остановка, София, Москва. Короче, через 6 часов, там, или сколько, короче, Москва. Мы поехали туда. Ждали следующие, пока билеты взяли. Ждали там, ходили по этому вокзалу. Потом приехали назад. Короче, уставшие попадали, вырубились. И я утром просыпаюсь и смотрю, какая-то хата непонятная. Поворачиваешь направо, пастор спит. Второе нас вдвоем положили, вдвоем ехали. Это пастор спит, рядышком. Я думаю, где это я? уставший еле-еле. И я начинаю воскресать, приходить в себя, вспоминать, вспоминать, вспоминать. а, -а, -а это мы в Брянске. Знаете, вот такой был, уставший, что не мог. Я думаю, где я? Знаете, когда так выбиваешься сил, что еле живой. Так? Вот такая смешная история была. Так? Это... И смотрите, давайте я уже буду, время бежит, буду чуть-чуть сокращать, так? И смотрите, когда мы просыпаемся утром, так, мы приходим в себя. Мы начинаем смотреть, который час, я, сплю, я не знаю, так, который час. Я сегодня поставил будильник и за полчаса раньше проснулся. О, спасибо, Господь. Это, который час, который день, выходной или на работу идти? И начинаем проходить в себя, начинаем Это, с, это целый процесс воскресения, чтобы я вошел в жизнь. Я иду чистить зубы, я иду душ, принимать, я иду это само одевайся, я это само а, обовайся, я кушать. Часы, там телефон, это кошелек, права, беру там какой-то, если на работу там какой-то инструмент беру, там как Олег или еще что-нибудь такое, набираю все это, и материал, кому-то звоню, все. Куча дел, чтобы не прийти в жизнь, это целый процесс занимает, правда? Поэтому мы встаем раньше для чего, чтобы вернуться в жизнь. Аминь. Мы воскресаем каждое утро. Народ, ну правильно или нет? И это целый причес. А в сестер еще плюс минимум полчаса на прическу. И накрасится и так дальше. Это чтобы воскреснуть, чтобы быть такая, как я вчера был. Это целый процесс, так? Смотрите. Это вхождение в жизнь. И это... И смотрите, и давайте теперь возьмем внутренний человек. Когда внутренний человек, мы встаем по плоти, то встают два человека. И у нас два ощущения. И бывает, мы встаю, я встаю в слезах, плачу, присутствие Божье. А бывает, встаю, земля безвидна и пуста, и тьма над бездной. И ты думаешь... Это ты думаешь, ты верующий или не верующий? И какие-то мысли, такое чувство какой-то давка, такой противной, так? Что ты думаешь, Господи, и сатана, а вспомнишь то, а то-то, а то-то. И начинается такая, и говорит, а подлинно ты Сын Божий. Ну правильно, Сын Божий, то Сын Божий. А точно ли ты пастор? А точно ли ты, а точно ли ты? А вспомнишь то, а это тебе за то. И начинается такое. Короче, вертеп разбойников. В голове начинает такое. И вот здесь старый труд дьявола. Кем ты себя, вот когда Христос у него... Какие чувства было, когда ты 40 дней в пустыне не ел, не пил? Какие? Конечно, тебя все давит, еще дьявол, мысли идет. И очень важно в тот момент, а ты Сын Божий или нет? Ты царь или не царь? Ты священник или не священник? Ты сын, ты наследник всего или нет? Ты все можешь или нет? И вот... Кем ты себя тогда отождествишь с этим в вот, ну, то ты? И некоторые люди начинают, как Петр, бросает, видит волны, придавили, что такое утро надавили, бросает и начинают по плоти грести, начинают по плоти там сражаться, по плоти что-то, и они проигрывают, барахтаются в эти чувства, как в болоте. Нельзя плотью пользоваться. Мы совлеклись, мы умерли и для добра, и для зла. Не прикасайтесь к плоти, вы отдали Богу, вы совлеклись, вы умерли, все. А чем жить? Верою. А что значит жить верою? Я внутри... Откуда вера? Отслышание От откуда? От Слова Божия. Что там, пастор, годами проповедует это видение? Я во Христе первый пункт видения. Аминь. Значит, во Христе я все, что есть Христос, там, где Христос, и все, отец, все мое, твое, и все. И я начинаю, я стою в этом видении, так, в видении, в вере, кто я, невидимый, где я, невидимый. И что мой отец, я подражаю, от, подражайте отцу, как дети возлюбленные, когда отец видел, что земля безлюдная, пустая, тьма над бездной, как сегодня на мною, что он говорил, что он делал? Говорил слова». Да будет свет, да будет то, да будет то, да будет то. Что Он мне сказал? Подражай мне. Что Он сказал? Чего муж питаться от плода у своих? И я начинаю питать, я начинаю говорить. Я Сын Божий, я омытый кровью, я гражданин неба, все Твое мое. Я славлю Тебя, Господь, этот день сотворил Ты. И какие обетования давай. И каждый, вот мы приходим сюда собрание. Что мы делаем? Мы начинаем говорить, как Отец Небесный, говорит слова прославления, и слава наполняет здание. Аминь. Аминь. Вот так же каждое утро не поддайся старому труку дьявола, который обманул это, Адама в раю. Я и плоть. Не обращай внимания на плоть. Ты то, что говорит о тебе Слово. Ты там, где говорит Слово. Ты во Христе Иисусе. И начинает исповедовать. Неважно, упал, встал, не важно, что ты делаешь. Начинай исповедовать истину. Аминь. И то царство, которое ты, ты цар, и то царство, которое тебе дано, оно сокрушит все царства, которые на тебя навалили, и само пребудет вовек. И вы замечаете, как-то вспоминай, как мне Бог говорит, «Я, да, да, утром стою, да, да, да, да, да, это. Это, Бог говорит, давай поговорим через час молитвы. Боже. Я как встал, начал исповедовать, Боже, 15 минут, Боже. И за то молю, за церкви молюсь, за все. А Бог же верный. И говорит, через час говорит, ну что, давай поговорим, не надо говорить. Это было чистый, старый друг дьявола Бога, говорит сын. Не поддавайся на это. Поэтому жить верою, это жить по Слову. Когда ты просыпаешься, когда у тебя будут обстоятельства давили, и все. Когда ты в чреве кита, и ты, ты покаялся, говорит, а я в святом храме воздам славу Богу. Надо мной не только тьма, а кашалот надо мной. Так? Это Челюсть издавил. Это все. Надо мной тьма. А я проповедую, исповедую, как Отец мой Небесный. Над, не кашалот надо мной, а я над кашалотом. Аминь? Над китом. И я пророчествую, и что обещал, исполню. И я славлю Бога. И когда я царствую, пророчествую, то моему духовному человеку, нет, духовному человеку, царю и священнику, подчиняются все киты, и не только этот. Подчиняется море, подчиняется все. Все для меня, и оно работает на меня. Если я в этой точке. Если я подался, как Петр, за плоть схватился, то все против меня, оно меня задавит. Понятно? Поэтому Библия говорит, крепко утвердиться где? Во внутреннем человеке. Кто? Ты. Аминь. И укоренится он невидимый, этот человек но Он всем владеет и всем управляет, и всем царствует все может. Аминь. Аминь. Поэтому, когда утром встаете, встаете, встаете, встречается это чувство одного человека и царства, и, и второго внутреннего человека. И запомните, вы умерли жить то, что чувствует плоть, то, что видит глаза, что слышит уши, не по взгляду очей, не по слуху, Ушей, а почем? Поистина. По а истина ⁇ это Слово Божье, это Христос в вас. Встаете внутреннем человеке и начинаете пророчествовать. Не, не бойте, не брат, не воевать это по плоти, чтобы потом душа болеть, А говорить слова. Аминь. И славить Бога, прославлять Бога, поражать то-то, славить Бога, что доверьтесь Духу Святому. И будет это... Тепло пойдет, пойдет, благодать пойдет, царство пойдет, огонь разгорается. И смотришь. Где-то, же было минут 10 назад, аж стыдно, какой ты был. Хорошо, что не поддался этой провокации. И так во всем. Я сегодня, думаю, над этим закончу, друзья. Не старый труд дьявола, это я и плоть. Запомните, упражняйтесь в видении. Упражняйтесь в виде, кто вы по Слову Божьему. И ставайте из этой позиции, действуйте. С этой позиции вращайте проблемы, не с позиции плоти. Даже если вы в чреве даже если вам 99 лет, даже если это как болезнь, как ива, так дальше, все смертельное, все, не живите этой болезнью. Не живите. У нас тогда была пасторская встреча. А то немножко другое слово там. Пасторская встреча. И Бог говорит каждому, друзья, говорит, готовьтесь к своему призванию как солдаты. Они не видят врага, но гоняют их, тренируют, спрыж, спрыжка слева, права, побежали там через то-то, стрелять и все. Их гоняют так, что они ели ну, живые, Чего? И они тренируются. Почему? Потому что когда завтра будет бой, они должны быть готовы. То есть, и что Бог сказал? Не смотрите, как вот Иосиф. Чуть-чуть расскажу. Пастырская встреча. Как Иосиф он тренировался, так? Его чуть братья не добили, продали в рабство. Он, но он, он не падал духом. Он хранил свой сон, Слово от Господа, что будет встреча с семьей. Ничего не возьмет, ни рабство, ничего. И Он хранил. И он хорошо работал, не в депрессии ходил, а хорошо работал, чтобы поднялся до самого главного начальника. Аминь. И когда бросили в тюрьму, он и там не раскис а работал в дарах Духа Святого, был бодрый и был начальником тюрьмы без права выхода. Помните? Это работало у него. Он работал, и он готовился. А, казалось, а если посмотреть на стены, ой, а если смотреть на то, ой, то знаете, а если на что-то не посмотришь, все, безысходность. На братья посмотрит, кулаки чешется, и слезы текут. На рабство смотрит, на Патифара, я ему так вот столько бизнес поднял, так, а он не заслуженно сюда. Конечно, если этим жить, то конец. Но он не жил этим. Он жил верою в Слово Божие. Кто он? Он выйдет в такой позиции, что поклонится ему. Аминь. И Бог вчера нам, пасторам, сказал, не смотрите ни на что. Что получится, не получается Иву. Получается или не получается. Оно есть у меня. Искупитель мой жив. Он исцелит меня. Я храню слово. Я стою в вере. Я буду стоять. Аминь. Я буду пать, Я буду действовать. Аминь. Я буду тренироваться. И придет мой целитель. Придет мой час. И я буду действовать. Поэтому не живите, друзья. Не живите обстоятельства. Не живите, что вы можете. А подлинно ли ты Сын Божий? А если Сын Божий, то вот тебе камешки, сделай хлебами. А подлинный Сын Божий, а прыгни, а ты сделай что-то. Я делаю, не делаю. Получается, не получается. Я Сын Божий. Скажите Аминь. Я царь и священник, и я все могу. Не все получается, но все могу. Что-то получается, что-то уже делаю. Аминь. А, а придет время, еще будет ого-го. Аминь. Но сегодня пусть никто вас не поколебает ни в чреве кита, ни в тюрьме, ни в ваших годах, что мы уже года такие, пусть никто вас не поколебает, что у вас Христос, у вас Царство. Аминь. У вас призвание каждого. И кто все помрачающий провидетель? Конец. Нее. И конец душа, веруй, слава Бога, и будет тебе. Поэтому я сегодня сейчас буду заканчивать, я продолжу эту проповедь. Так? Живите внутреннем человеке. Действуйте внутренним человеком. Внутренним человеком подсоединяйтесь с небесными силами, питайтесь у престола благодати. Аминь. Как вы дышите воздухом, так дышите Духом Святым. Как вы пользуетесь этими магазинами, пользуйтесь Царством Божиим. Я много учил, еще будем в этом учить, учиться. Вот дышите Богом, ходите Богом, представляйте себе, я рука питается. вот Бог нам сегодня утром покушал, и я насыщаюсь от Бога. Аминь. Представьте, как вы берите любые образы, но только пусть они живые. И прикасайтесь Духом Бога. Бог говорит, я на расстоянии прикосновения. Вот где Бог. Вот смотрите. Ну вот, ну вот мой язык. Где мой язык сейчас? Да, да. Но да по отношению физически. На расстоянии прикосновения. Где мой язык? Это самое в Духе. Это на расстоянии прикосновения. Кюталамагарикарамагарик. В мгновение я прикоснулся, и Дух Святый меня подхватил. Аминь. Где Бог возле вас? На расстояние прикосновения. Прикоснется сердцем, он оживет сердце. Прикоснете разум, оживет разум. Прикоснется устам, аминь. Слышу переводом Бог говорит. Огонь пожирает неверие сейчас. Аминь. Огонь Духа Святого сейчас работает. Слово в Духе работает, пожирает неверие. Вот чтобы мы жили верою. Аминь. Поэтому мы, в следующий раз был мы, проповедовать, мы невидимые люди, невидимые цари. Вот приходил Христос простой, что хотели села его выгнать, и Иоанн говорит, давайте спалим это село. Говорю, простой человек. Но и люди не видели в нем царя. И вот, но он преобразился и показал ученикам, кто он. Но он был в духе такой. Поэтому не смотрите на себя, кто вы по плоти. Бог говорит, немного из вас благородных, немного там великих, знаменитых и так дальше. Но это, но Бог избрал нас. И наше сердце нашел верным и положил туда семя величия, семя царства Христа, положил туда царство, положил туда призвание, и оно есть. Поэтому укоренитесь во внутреннем человеком, живите как дети, представляйте, видьте это, пользуйтесь этим, как дети, они играются, вот они пользуются, но они играются, а вы так как они, как будто играетесь только полагайтесь, выходя из воды. Открывайте уста, и Бог наполнит вас для беседы. Молитесь, это прикасайтесь через раны к Богу, и стойте, вот исцеляющие силы, исцеление в лучах, принимайте в ванны, вот такие духовные, принимайте терапию его, принимайте все, и стойте, прикасайтесь Духом. Бог на каком расстоянии? На расстоянии прикосновения. Я насадил виноградники и каждое мгновение багара, смотри. Мгновение он наполняет, правда? Не прозевает. Не вышло папа-мама, а языки вышли. Каждое он где нас? На расстояние прикосновения. И прикасайтесь к нему так, чтобы вы были движимы духом. Аминь.